Здарова бандиты, бандитки, я а также их родители. С вами снова Бобруха и рад вас встретить на своем канале. Сегодня у нас вышла рулетка, пылающий лотос. Я думал забрать ее или нет, насмотрелся кучу скринов, где показано, как люди выбивают с первого, со второго прокрута, с третьего прокрута, ДЛ, и решил покрутить. В данной рулетке есть АК-47, Пылающий рубин. Я всем советую прокрутить именно до этого скина, если у вас нет мифика на АК-47. Даже изморость рядом с ним не стоит. В общем, смотрите видос до конца. Не забудьте прожать лайк, не забудьте оставить комментарий. Но если вам нужны сипишки по самым низким ценам, ссылочки в описании. Можете не переживать. Я также беру у них CP-шки за аккаунт. Вообще можете не переживать. Все делают быстро, четко и самые низкие цены в СНГ. Погнали смотреть видос. Там будет DLQ и АК-47.